Добрый день, уважаемые коллеги! Рад всех видеть! Ну, наконец, мы собрались в Питере, в традиционном месте, как в прошлый раз, когда была определенная спонтанность и неожиданность. Ну, а за это время, за этот год, конечно, накопилось много чего интересного и неожиданного. Вот. Ну и, в первую очередь, вот, на что я обратил внимание, это, конечно, новелла. Такая супер, я считаю, новелла. Это усиленная неквалифицированная электронная подпись которая, так сказать, у нас э, начинает теснить квалифицированную. Обычный пользователь не понимает, э, значит, где что чего, куда ему бежать, туда ли сюда, ли что можно, что нельзя. Поэтому вот, значит, предлагается разобрать это направление в частности. Ну и вот, конечно, прозвучавшая информация о том, что у нас 24 удостоверяющих центра э, аккредитовано уже сейчас. И, видимо, еще будет. Ну, вот как-то мы э, на самом деле не совсем похожи, к этому стремились. Напомню, что в Соединенных Штатах всего 5. Вот. Ну а в, в каких-то африканских мумба -мум -мум там их много. А у нас было 500. Ну, правда, вот в 20 раз пока что сократились. Дай Бог, чтобы дальше не сильно расширились. Вот. <клес> Значит, э, почему появляется вот эта самая усиленная подпись, ключом которой. Извиняюсь за, за тавтологию. А, ну вот, я бы сказал, изюминкой является госключ, вот, который произносился. Вот госключ, почему? Наш же человек обычный, он доверчивый, он когда говорит, это государство. Когда слышит государство, он как-то начинает ему доверять. Вот. И поэтому госключ, это как бы такая вещь, особенно доверенная, она, так сказать, вот как бы сразу бы надо ей довериться. Но как водится, в нашем-то деле, в безопасном вообще говоря, все... Проблемой, или когда, где черт, он в деталях, вот, поэтому э, э, я решил посмотреть все-таки, а как это в деталях-то оно будет выглядеть, вот, ну и для начала везде такой тезис обязательно, без бумаги, без бумаги, да, вот это вот без бумаги, это, конечно, очень великолепно, хотя я, честно говоря, не очень понимаю, почему это великолепно. Вот если кто, так сказать, владеет какой-нибудь недвижимостью и пытался получить какую-нибудь бумагу, да, на этот счет, или какой-нибудь документ, удостоверяющий, так сказать, владение, то он прекрасно хорошо уже переосведомлен, что тот документ, который ему распечатают, подтверждающий его владение, владение с подписью, с квалифицированной подписью, да, организации, кадастр, например, действительно в течение трех секунд. То есть уже после того, как вы его получили, он недействительный на самом деле. Вот. Ну, поэтому вот давайте посмотрим как-то без бумаги. Ну, первое, что сразу же бросается в глаза, что нигде нет точного описания, что это такое. Вот это вот всегда настораживает, потому что всякая прохиндиада извиняюсь, Начинается именно с того, что как бы не все надо сказать. А лучше вообще как можно меньше сказать. понимаете? Вот, поэтому я попытался как-то выяснить, вы, хотя бы по имеющимся данным, восстановить саму технологию. Ну вот она здесь представлена, там видите, пять функций, где-то отмечено, что есть, нет. Ну вот хочется остановиться на трех пунктах. На третьем, где датчиком случайности является сам пользователь. Вот, ну, то есть, если вы прикоснулись, то, значит, к экрану, значит, будет, а если не прикоснулись, то тоже будет, а ведь часто ведь не прикасаются, ведь, масса, ведь пользователей то миллион, тогда возникает вопрос, а как оно тогда будет вырабатываться? Ну, вот, значит, пункт четвертый, мне лично кажется самым таким тяжелым, значит, в полное соответствие с и физической личности, ну, вот, так сказать, тем не менее, это, как бы, получается, предполагается. Дальнейшая детализация позволила ну как бы восстановить. Ну вот здесь вот что хочется отметить. Вот значит первое, все это основано на том, что есть личная явка. говорят, да, есть личная фиксация. Да, но где? Это личная фиксация на почте. Да, когда вы вход... как вы... Вспомните, как вы получали пароль госуслуг. Вы приходите на почту, предъявляете паспорт. Э -э -э -э сослужительница почты смотрит в него. Хлоп, хлоп, и все. Да? Она ведь не проверяет паспорт, не смотрит его там на этот самый, на подделку, на этот самый, на ультрафиолет хотя бы, хотя там довольно много степеней защиты. Вот. Ну и дальше все, так сказать, идет своим очередом. Вы получаете пароль, и вы все. Вот вы и пароль это уже одно и то же. И так, кстати, уже идет полное доверие дальше к порталу госуслуг. Подчеркиваю, что госуслуг. И здесь вот из этого хочется, значит. Ну, тоже точного описания, конечно, нет. Потом приходит подписанный, значит, ключом электронной подписи портала, госуслуг, сертификат на вашу веб. На самом деле, вот откуда пришло, чего пришло, это, конечно, восстановить, то есть, удалось, точно установить невозможно. Вот, и поэтому вы так, полностью доверяете этой вот системе взаимодействия вашего смартфона, подчеркиваю, не вас, а вашего смартфона с системой, Провайдер тире провайдер сайта. Все это значит ориентировано в первую очередь на облачные технологии, это как бы является ну, самым что ли великим достижением. Вот потому что госключ он ведь тоже облачный как бы подразумевается. А раз госключ облачный, значит, и технология облачная. Вот, значит, на самом деле, конечно, есть облачная технологии, есть полуоблачная. Я сейчас не буду вдаваться в особую там, в систему классификации облачных технологий. Вот. Но главный тезис, вот обычно звучит, там, где ключ, там и главная опасть. Вот пункт третий. Да? Вот. А на самом деле это не совсем верно. Не совсем верно. Понимаете? Конечно, да, утечка ключа – это вещь опасная, это вещь страшная, но гораздо худшая проблема за всем за этим стоит – это проблема удаленной идентификации физического объекта, то есть клиента. Вот, на мой взгляд, это самое трудное. Ну и вот пункт четвертый я считаю, так сказать, центральным местом доклада, к чему я значит, всех и призываю, значит, э, а именно вот будут вводить коллеги значит, э, мои... Значит, по защите информации, да, подпись. Вот здесь такое предложение есть. Вот оно заключается в том, что ввести градацию, числовую градацию оценки, надежности, аутентификации для разных уровней КЦ. И не только КЦ, но и КБ и КА. Вот тогда, тогда, ну вот я уже вижу скептические взгляды, почему, потому что все тут, а как же это он будет доказывать-то потом, а вот я извиняюсь, а вот так-то и доказывайте, вводите модель аутентификации, да, утверждаете эту модель, согласовывайте, а как происходит э, утверждение э, принадлежности к КЦ, КБ, к, к, к, к, к, к, именно так. Именно так, то есть проводится анализ, а почему-то считается, что самая важная вещь так идентификация личности, а она, как бы так сказать, ну вот, либо есть, либо нет. Так не бывает. Всегда есть какой-то параметр. Я уже неоднократно выступал и критиковал наш замечательный встэк относительно того, что многие из требований у них чисто декларативные да-нет. А так не бывает. Ну, он прям отдатный доступ, есть-нет. Извините, а есть еще и надежность этого мандатного доступа. С какой вероятностью он, так сказать, работает? Если мы посмотрим на требования ФСБ, то они по криптографии, они принципиально другие. Там все параметры, не да-нет, а они числовая оценка вот этого да-нет с помощью вероятностного АЛИ определения, либо с помощью прямого э, конкретного э, определения, ну, например, как ГОСТ, как алгоритм ГОСТа. Или как алгоритм того же самого Кузнечика, о котором мы ничего не знаем. Вот. Значит, <связывая> поэтому вот и здесь надо просто ввести параметр. Понимаете, если мы не введем этот параметр, то мы и дальше так и будем говорить, есть а вот, аутентификации, нет. А с какой надежностью? Ведь сами понимаете, если я осуществляю сделку на миллион с кем-то, то это одна на миллион рублей а если я осуществляю сделку дай бог когда-нибудь на миллион долларов да то тогда это совсем другая другая песня я точно должен знать кто мне или я или ему да не дай бог вот значит поэтому здесь <с oranges> вот она вероятность она вживую появляется от нее ты ж никуда не уйдешь на самом деле поэтому вот я призываю фсб рассмотреть такую возможность причем нормировать это Значение для каждого из уровней защищенности электронной подписи. Ну вот тоже основной тезис усиленной электронной подписи заключается в чем? Да, это квалифицированная подпись, но почти. А что значит почти? Ну как бы вот она и квалифицированная, но как бы и не совсем, потому что некоторые условия, которые этот вот тяжелый ФСБ, понимаете, или заставляет нас исполнять, они э, тяжело исполняются. И не позволяют на правой и на эту подпись саму использовать, ну, продать квартиру с кухни. Прямо из кухни пришел, там все, по завтраку, или наоборот, не позавтрак, и продал квартиру, да, так вот раз, раз. Вот. А вот это квалифицированная подценение не позволяет. Поэтому мы сделаем облачную, усиленную, ну и вот по любым деньгам. Ну и так тоже не бывает, понимаете? Вот. Э, на самом деле, то есть, нет, уже было. Извиняюсь, вот тут я не прав. Было, было. Помните, на Котянинской набережной пару квартир умыкнули? Ну, потому что на Котянинской набережной это быстро оукнулось, поэтому сразу же убрали этот вариант. Вот. Причем так, так оперативно э, Госдума на это среагировала, что просто в восторг берет. Вот это вот, так сказать, реальная оперативность. Ну вот эти... И тем более, вот... Значит, смартфон ⁇ это физическая личность. Если вы посмотрите усиленную электронную подпись, да, неквалифицированную, то там прям четко, ну, четко прослеживается. Вот вы, смартфон, вот он, вот вот вот он, прямо вот вы, вот, да, я, конечно, его держу тут, но это же не значит, что он на самом деле моя личность. В нем же столько там всякой электроники и программного обеспечения, что э, поручиться за, за, за него как-то страшновато. Поэтому я вот взял, переписал, так сказать, те... Э, Э, что ли, признаки или параметры, которые идентифицируют смартфон, да, и с личностью. Ну вот вот их пятеро я нашел, может быть, даже еще есть. Ну и все, все пять позиций могут быть подделаны и изменены, понимаете. Поэтому, а к, а к некоторым из них доступа обычного пользователя нет, и поэтому, так сказать, вы оказываетесь при взаимодействии с другим человеком, да тем более с посредством портала госуслуг, портала любого портала, не только госуслуг, но и другого облачных технологий, вы оказываетесь в очень таком тяжелом положении, когда вы, собственно, вы не знаете, с кем вы реально общаетесь. Вот теперь, значит, вот из, этого, вот из этого слайда я бы в первую очередь обратил внимание на первую. Это, значит, отказ от электронной подписи со ссылкой на хакера. Uh, все все как-то почему-то думают, что вот у него вот смартфон есть, смартфон есть, да? И вот он, так сказать, как его сделал производитель, так оно и хорошо. И вот он же ведь, наверное, хорошо сделал это, да, правда? А на самом деле, если я хочу схимичить или сжулить, а именно так я и должен рассматривать, как мы все безопасники рассматриваем, как у нас противник-то, кто внутренний противник, да? значит, кто-то хочет отказаться от подписи, совершивший сделку, потом повернуть то есть вернуть ее назад. Да? Это вообще очень частый, частый способ мошенничества. Вот. Для этого я что сделал? Я подготовлю смартфон -то. Я с ним поработаю. Причем поработаю так, что потом никто не докажет, что, это, что я поработал. Потому что он у меня есть, он в полном моем владении, и я с ним могу с помощью квалифицированных специалистов так поработать, что мало никому не покажется. Чтобы потом отказаться от этого дела. Вот. Поэтому вот это вот одна. Вот, а почему-то вот эта функция, вот, вот такая возможность, совершенно игнорируется. Совершенно не учитывается, что такая работа может быть проведена, говорится, что там типа это сложно и так далее, и так далее. Ну, понимаете, э, э, э, сложность, понимаете, вот реализация средств защиты, причем контроль этих средств защиты со стороны э, облачной той же самой технологии, он совершенно, так сказать, минимальный. Ну и вот четвертый пункт в сочетании с пятым, просто как примером, извиняюсь, я взял одну из фирм, но паперс да, а коммерс, мед, с двумя мы. вот там, значит, вот это но паперса предлагается, но никаких ответственность фирмы не стоит. Когда вы читаете их юридические документы, которые вам предлагается принять, да? то вы полностью оказываетесь в полных дураках. То есть вы за все отвечаете, вы все, вы все есть, фирма ни за что не отвечает, никто ни за что не отвечает, и, так сказать, и коллектив, оператор, сотовой связи, и провайдер сайта электронной подписи, он так сказать, на вопрос, кто виноват, отвечает мы. А как вы знаете, если вы хотите угробить дело, то назначьте двух ответственных, потом вы концов не найдете. Ну, это, так сказать, тривиальное управленческое э, действие, которое мы все хорошо знаем, руководители. Вот. Ну и вот здесь, и здесь мы это тоже имеем в ярком проявлении. С одной стороны, оператор социальной связи, с другой стороны, провайдер сайта электронной подписи, а еще провайдер сайта этой самой э, значит, облачной технологии, в общем, все, концов потом никак не сыщешь. Ну и вот, так сказать, я обещал, что цена риска будет, что будет оценен риск. Это, так сказать, интересно. И все как-то забывают, что в оценке риска есть два параметра. Это первое, цена самой сделки или цена убытка. Да? И с другой стороны, вероятность произведения их и дает цену риска. Вот. Так вот, на самом деле, вот здесь я привел некоторые циферки, их можно потом пообсуждать, да, и, и принципиально мне кажется вот какая. А какова вероятность обмана в усиленной неквалифицированной электронной подписи? Вот кто бы это, так сказать, посчитал, да? Причем не случайный, как всегда считают. Не случайный, а целенаправленный. А целенаправленный, значит, если у меня сделка большая, я знаю, я могу, очень, я могу за, направить очень большие усилия и хорошие деньги на то, чтобы эту штуку подделать, понимаете? Вот в чем все дело, и тогда, и, и тогда вот эта вероятность подделки, она подскакивает до, до, до, до фактически при больших деньгах до единицы. Понимаете? Вот, Поэтому вот как соотнести одно с другим? Вот это как раз и является самым, на мой взгляд, тонким местом, где, значит, где нужно произвести, вот, то есть сделать эту зависимость. Как из нее выбраться? Ну, например, для... Для систем электронной подписи, кстати, квалифицированные тоже, КЦ-1, 2, 3, сделки не более 100 тысяч рублей. А для КБ, пожалуйста, значит, хотя бы там миллион рублей. А для КА можно и 10 миллионов. Ну, это вот, это чисто мои, так прикидочные вещи, да. Это исходя из того, что вот я оцениваю вероятность подделки там от 10 в, в минус 1 до 10 в минус 3. Вот, ну, Считаю, что все-таки КА более надежная система, чем КЦ. Да? Вот. Но э, вот тут еще пятый пункт, который тоже никто не учитывает. Одно дело я разрабатываю, систему нападения для. Э, значит, для... Одноразовая реализация, и другое дело, когда я вкладываюсь деньги в массовую систему, которая потом будет работать повсеместно и, так сказать, пылесосить лохов, извиняюсь за выражение, направо и налево. Вот это вот совсем другое дело и совсем другие возможности по, так сказать, вложениям. Ну и, соответственно, результаты тоже будут другими. Вот все-таки... Первое, мы, надеюсь, еще раз услышим от ТРАСТа, значит, что, что, за, что за алгоритм в деталях. Но как-то вот все-таки анализ экспертами алгоритма работы, это, это хорошо. Но вот относительно сертификации, усиленной неквалифицированной подписи. До сих пор ФСБ на этот вопрос отвечал очень просто и конкретно. Мы к усиленной неквалифицированной электронной подписи не имеем никакого отношения, отойдите. Вот сейчас не знаю, вот, Саша, как ты думаешь, изменилась ли позиция? Не изменилось. Замечательно. Значит, <смех> нет, ну вот, вот, вот этого я тогда уже вообще не понимаю. А вот ограничение сделок, пункт 2, мне кажется, это просто, так сказать, ну, критически необходимо. Если вы сейчас посмотрите постановление правительства об эксперименте, там очень аккуратно сказано, между прочим, до декабря месяца. Это, значит, после выборов, и когда правительство будет устаканено. Там, значит, сделки ничтожные. Ну, вы понимаете, там оплата телефонного трафика, там это ерунда, все это копейки, да? А потом там машину собираются продавать. И, по-моему, даже квартиру. Вот, так что там, на самом деле, замах приличный. С чем, конечно, надо будет очень аккуратно обращаться. Вот, ну, в третий я уже говорил. А вот насчет четвертого и, главное, пятого пункта. Вот вы знаете, меня что больше всего удручает? Выходят разработчики какой-нибудь системы идентификации там, по лицам и прочее, и начинают бить себя в грудь. Я спрашивать, а какая модель-то в начале? А? а вот вы говорите вероятность, а вы как считали? А я вот взял, значит, провел там 100 экспериментов. А каких экспериментов-то? А какие экспериментальные условия? А вы их где зафиксировали? Дайте описание. Ну, когда спрашиваешь описание, сразу говорит, ну вот какой зануда, понимаешь ли, появился. Да? Ну да, я зануда, да, вот я доктор физико-математических наук, зануда. Я привык вначале строить модель математическую, потом ее рассчитывать, а потом проверять результат на эксперименте. Вот так на самом деле делаются нормальные научные работы, да? И так должно быть сделано и здесь. И нельзя полагаться на то, что разработчик, который кровно заинтересован в том, чтобы его подпись пошла, чтобы его метода оценки личности пошла, чтобы его метода сравнения фотографии с, э, да, с физиономией вот, пошла, э, ну, так не пойдет. Так не пойдет. Нужно проводить независимую экспертизу. Для этого есть чудесная организация, Академия криптографии, которую создали более чем 20 лет назад, и которая накопила гигантский опыт на этот счет, и уж с этим точно совершенно разберется. Я думаю, впрочем, восьмой центр, конечно, может разобраться. Тем более, что... А, напоминаю, в прошлом году, в прошлом году, на прошлом ПКИ, Минцифра, обещал и заявила, что, а, наконец-то э, идентификация личности по фотографии обрела своих регуляторов. И, эти и этих регуляторов два. Я извиняюсь, что опять два. Я уже говорил, что такое два, два, два значит, никто. Вот, значит, это Минцифра сама. и... Э, и ФСБ, восьмой центр тоже, так сказать, под это дело подписывался, да. Вот если мы поднимем видеозапись выступления э, вот этого самого мероприятия, да, выступления э, этого самого... Я не злой человек, ну, э, то есть я не злопамятный, да, я злой на память у меня хорошая, да. Вот, так там как раз вот Минцифр бил себя в грудь и говорил, что да, вот мы наконец-то уже разберемся со всеми этими вероятными но как-то вот я что-то не услышал ни, ни, ни в одном, ни в другом преступлении. Вот шестой пункт меня просто вообще я считаю в заключении, он послед... заключительный пункт, он вполне такой правильный. Вот э, юридическую, моральную ответственность э, партнеров и госуслуг и самих госуслуг. Вот что на мой взгляд совершенно невозможно, потому что что же государство будет компенсировать потери от этих хулиганств, да? Ну это как-то вы себе представляете? Ну вот на этом я, пожалуй, заканчиваю. Спасибо за внимание.